Запись же идет, да? Ну у меня тут -то очень. А записано. хорошо нас видно нет? Почему он сейчас не работает? <свят> Поэтому тут смотрите сами. Мы вам просто рассказываем свое первое впечатление о ноутбуке. Всем привет, друзья, на связи МК, у нас сегодня необычное для канала, нетипичное видео. Мы сегодня в Москве, прилетели из Калининграда на конкурс "Лидеры России интернет-коммуникаций. Хотим забрать ноутбук еще у Huawei на обзор, встретиться с нашим сценаристом, где-нибудь в паре посидеть, пообщаться с вами, ответить на ваши вопросы. В общем, смотрим, что из этого получится, друзья. Поехали, ноут мне привез курьер. Это Huawei Matebook D15 на одиннадцатом поколении Intel. Последний. В общем, параллельно, вот еще съездил, приобрел себе вот такой вот стаб для автоаппарата. Это DJI Ronin SC. В общем, берем оборудование, едем встречаться с Егором и посмотрим, что это за ноутбук. Наши первые впечатления. Поехали! А где мы находимся? А, пап Да, ну а где это? Москва. Ну, рядом, с, рядом с Кремлем. Да ладно! Понятно. Привет, друзья! На связи МК. А, нет, мы это уже говорили. Привет, друзья. Вечер. Мы наконец-таки собрались с Егором. Познакомьтесь. Егор, это наш сценарист. Вместе с ним мы делаем для вас этот контент, в том числе и в группу, и на канал. Это. Huawei Mate D15, я уже говорил, на 11-м поколении Intel. Примерно цена его... Около 70 тысяч рублей. Около 70 тысяч рублей. Он на встроенной графике Intel XE. Потом я еще подсниму. Естественно, в баре я сейчас тестировать не буду его автономность, производительность. Все mm -hmm. это мы отснимем чуть попозже. Сейчас первое впечатление. Итак, этот ноутбук, он поставляется в обычной вот такой вот пластиковой фигне, как, в принципе, все бюджетные, так скажем, да? Да. Вы сами знаете, что цена на технику сейчас взлетела. Значительно взлетела. Сразу же, извиняюсь за звук, у нас здесь как бы люди отдыхают, только мы э, работаем. Да. У нас тут обычный Type-C да. и... и... зарядка на 65 Ватт, USB-C-шная, Как, варт, USB как от телефона, да? да. Правильно? Ну, от мощных телефонов. Теперь, ребят, давайте запишем первое впечатление. Вот я достал ноутбук из коробки, это не мой ноутбук, мне его дали, вот заберут через несколько там дней, там, недель, там посмотрим. Во-первых, я чувствую, что ноутбук тяжелый. Это тяжелый ноутбук. Еще раз напоминаю: Huawei, да. Huawei made да, D15 на Core i5. Какой там 11... 11, 35G7. 35G7. Мы на... выведем отдельно полная спецификация, да, да, месяц, да, да, чтобы да, сейчас язык да. не ломать, не да. рассказывать. Ну, если что, они вот здесь. Да. Виртуальные. Где-то да, там. Да. Крышка не открывается одним пальцем. Вот, видите, что происходит. Крышка не открывается одним пальцем. Это мы сразу же, вот когда Егор достал... Это называется тест да Открывается одну руку или нет? Когда Егор с кишками достал с моей сумки ноутбук, я думал его сначала достать при вас с кишками, и потом его распаковывать, там теребить. Но Егор... Мне не терпелось. Да, ему не терпелось, он хотел посмотреть. Это не первый ноут. От Huawei, который я держу в руках Они все, в принципе, похожи Это знаете, как Volkswagen Вот Volkswagen машины, они все, в принципе, похожи Как в салоне, также и, в принципе, Toyota И все остальные Вот то же самое с ноутбуками сейчас происходит То есть по дизайну, это металлический, квадратный такой дизайн Выглядит он, в принципе, неплохо, современно Здесь решетка радиатора Подставка, чтобы было расстояние от стола Одной рукой он не открывается Здесь у нас есть вот это вот значок я потом подсниму, Долбик. наверное, про. Долбик. Нет, это Huawei Share. Это система передачи от смартфона. Если у вас есть смартфон Huawei, вы просто нафоткали или сняли видео, прислоняйте, и эти фотки уже там в системе. Очень удобная штука для тех, кто любит систему Huawei. И не переустанавливает Windows, потому что после переустановки этот софт удаляется. Надо бутылками сразу поставить. Мы сразу же отметили с Егором, как люди, которые занимаются как бы съемками и прочим, здесь нет порта для sd, -карт. Для SD -карт. да. Это на самом деле проблема, mm. в плане того, что надо по-любому получается покупать переходники, потому что допустим, мне удобнее не подключать фотоаппарат, а вытащить флешку, вставить флешку другую, за закинуть ее в ноутбук, скинуть все данные, ну вы понимаете. И из портов у нас два USB, джек на 3.5, э Здесь HDMI, еще один USB и э, Type-C, я вот не знаю. Он для зарядки. Он хорошо. только для зарядки, да? Он можно не... передавать данные, можно подключать а. монитор, но поддержки Thunderbolt -а там нет. Вот, без Thunderbolt. Uh -huh. Так что обойдетесь, за 70 тысяч обойдетесь. Uh -huh. И э, единственное, что Егор э, загуглил uh -huh. до того, как мы распаковали этот ноут, есть ли подсветка у клавиатуры. Как я понимаю, мы сейчас первый раз его включаем. Uh -huh. Подсветки у клавиатуры, кроме как у Capes, Capes Lock и что-то тут еще загорелось, Shift, по-моему, да? Нету. Нет, только Cape Lock и все, по сути. Других здесь и нету. Посмотри, можно. На камеру нажми, может, еще что-то появится. Вот камера. Не -а. Только. Да. Одна. Вот это тоже минус. Потому что я по себе знаю, когда сидишь по ночам, за ноу там, mm -hmm. кстати, экран вот, безрамочный это классно mm -hmm. смотрится. Экран без базовой. Да. Они специально верхнюю рамку сделали тоньше. Да, и перенесли что... камеру вниз. Про это мы уже рассказывали, по-моему, да, когда в мы предыдущего... Предыдущего на Huawei. Huawei да, на да. чем он был? На Ryzen, а, по-моему. Да, на да? Ryzen 3500. Да. В целом, вот я позиционирую этот ноут как мультимедийно рабочий ноутбук. С, э, вот по экрану. Давайте по экрану. Угловый обзор. Угловый обзор нормальный, смотри. Глоу-эффект есть, по крайней а мере. Это косяк IPS. Короче, ребят, первое впечатление от экрана. Позже мы еще подснимем mm -hmm. ноутбук в других локациях, так скажем. Mm -hmm. Вот. Москва большая. Есть glow-эффект по углам. Это страдают этим все IPS-матрицы, тем более в недорогих ноутбуках. Что еще? Углы обзора сами по себе очень хороши. Да. Вот что, ну это IPS, понятное mm -hmm. дело. Здесь я могу даже под таким углом я прочитать, что здесь написано мой компьютер. Mm -hmm. Здесь практически прямой угол, то есть никаких проблем нет. И большой плюс тоже добавлю а поверхность матовая поэтому все источники света вот мы например сейчас снимаем при ярком свете да а на экране он до да, яркий, с... Я... да. яркий свет свет от камеры и источники света от фонарей здесь в баре экран остается полностью читаемым. в принципе да работать за этом за этим ноутбуком вообще комфортно базару ноль угу. сколько стоит ноут вы можете узнать по ссылке в описании мы последний раз смотрели было в районе 70 тысяч понятно сейчас вся техника подорожала все стоит очень много денег Сравнивать и искать альтернативы ⁇ это уже задача каждого пользователя, потому что кому-то критично, что нет подсветки клавиатуры. Вот критично. Вот если нет подсветки, он не будет брать ноутбук. Кому-то обязательно, кстати, здесь, по-моему, встроенный а сканер, отпечатков сканер пальцев, да. отпечатки пальцев в кнопке. Вот он да. хочет это и все. Поэтому тут смотрите сами. Мы вам просто рассказываем свое первое впечатление о ноутбуке на 11-м поколении от Huawei. Миша высказал свое мнение. Я любитель копать немножко поглубже в технику, поэтому немножко подробнее рассмотрим. Во-первых, по портам. Вот эти два USB черники, они, если что, 2.0. И у меня возникает некоторый вопрос. 2021 год нельзя было поставить USB 3.0? Да, в USB 2.0 можно пихать флешкой, они будут работать. Но, например, жестким диском требуется больше питания, да. и они здесь просто не заработают. И в итоге у нас остается только один USB 3.0, который будет поддерживать быструю технику. Плюс, на самом деле, если всё с Миша не согласен, это легкий ультрабук. Да? Есть ультрабуки Блин, тяжелые. Тяжелые. Он весит полтора килограмма. Для 15-дюймого ультрабука это прям очень хороший показатель. Mm -hmm. Многие другие решения весят 1.7 и даже 2. В принципе, MacBook 16-дюймого весит ну, где-то так же. Так что малосы в этом плане не постарались. Ну и разумеется, можно немножко посетовать на то, что стрелки у нас урезаны. Да. Тоже это, не совсем понятно. Это мода вид. уже пошла да. у производителя: урезать стрелки, чтобы сделать идеальный прямоугольник. Да. Да. А насчет, кстати, насчет тача, ну, большой тач очень. И еще по клавиатуре, что еще заметил, тоже пошло не очень хорошее. На мой взгляд, мода это урезать кнопки page down, page up и прочее. Да, да, кстати. Я согласен, что меня пользуются не все, но тем не менее хватает, так скажем, программистов или просто гиков, которым uh -huh. удобно переходить сразу наверх, страницу вниз и прочее ну, Ребятам, которые занимаются в профессиональных программах, этого будет да. не хватать. То есть цифрового блока клавиш нет. Хотя, посмотрите, сколько места. И здесь ничего нет. Здесь нет динамиков. Здесь вот только кнопка. Вот она, кнопка с датчиком отпечатка пальцев. Все. То есть, по hmm. сути, можно было упихнуть, чуть-чуть да, урезав размер, э, размер клавиш. Ребят, в баре мы э, съемки закончили. Сейчас еще чуть-чуть посидим, тут пообщаемся и перенесемся на свет. Мы, наверное, перейдем к МГУ. Да, да, красивые виды очень красивые виды. Да, и посни... Поснимем ноутбук, покажем вам, как он выглядит на нормальном освещении, на нормальном свету. И, может, еще что-нибудь расскажем. Не переключайтесь. Друзья, наступил следующий день, мы перенеслись из бара в МГУ. Сегодня закончился еще один этап конкурса «Лидеры России». Летают птички, прекрасная погода. Наш, собственно, Huawei отлично бликует на этом свете. Сейчас я включу на нем видео, специально скачал наш один ролик в 4K. Посмотрим, как ролик 4K будет проигрываться. Ну на самом деле цвета да. очень яркие, мне нравится, как, это, как он показывает. Есть И такое, углы но обзора вообще четко. Тускловаты. Немножко... Тускловат, тускловат да, тускловат. И надо посмотреть. Нет. Вот здесь будет, если что, его максимальная Нет. яркость. Друзья, вот так вот работает у нас камера. Камера. Вот так вот все mm -hmm. это происходит. Вот такое качество. Не знаю, кому-то понравится, в принципе, приватность, да, но кому-то может не понравиться... Вот такой вид, и когда ты печатаешь, я уже говорил это в одном из обзоров ноутбуков от Huawei, получается вот такая история. То есть, камеру часто закрывают ваши пальцы. Как-то так. Последний день в Москве, завершаю съемки Huawei. Закончился конкурс лидера интернет-коммуникаций. К сожалению, победителем я не стал. Дали вот такой сертификат финалиста. Как сказал Кириенко, разница между Финалистами было буквально полбалла в некоторых случаях, а с меня сняли балл за опоздание в финале, но ничего, колоссальный опыт. Сейчас э, проведем последние тесты и отправимся домой в Калининград. Наконец-то я дома с нормальным микрофоном, в итоге я провел с MateBook D15 ровно неделю. Новые процессоры Intel 11 поколения заметно подняли производительность этой линейки. Да что там говорить, в однопотоке этот прот сравним с Core i7-8700K. В фотошопе проблем не было даже с изображениями высокого разрешения. Встроенная графика Iris XE-G7 это уровень выше новой красной Vega 8, так что в свободное время вы спокойно можете поиграть в онлайн игры. Например, Dota 2 выдает около 100 кадров в секунду в Full HD на минималках, и при этом система охлаждения не дает температуре подняться выше 60 градусов. В синтетике тоже отличные результаты — 1236 баллов в 3 Mark Time Spy, и что самое главное, в тесте от аккумулятора этот показатель даже не упал — 1245 баллов, что очень даже похвально. Ноут поддерживает быструю зарядку, до полной батареи заряжается за полтора часа, автономность тут средняя, поиграть вы сможете 1 час 40 минут, а вот в повседневных задачах ноут держится около 7-8 часов. Ну что, для первого взгляда, думаю, достаточно. Ссылка на ноут, чтобы узнать его актуальную цену, будет в описании. Если вам понравился такой формат видео, обязательно об этом сообщите в комментариях, ну и поставьте лайк. На связи был МК, до скорых встреч.